Это надпочечники, это тимус или же белочковая железа. Все они находятся под ударом вот этого электромагнитного колебания. И а, также из-за того, что густая кровь, из-за же шлаковки капилляров, вот... Приводит к тому, что не поступает правильное питание. Это микро-макроэлемент. Это гормоны, электролиты, белки, жиры, углеводы, кислород, йод и другие питательные вещества. Особенно йод. Это микроэлемент, которого не хватает сейчас, потому что земля обеднела. Все эти микроэлементы это морская вода, морская соль вот И продуктах сивы. То есть келк, далс и продукты моря. Там есть йод. Но, значит, поэтому нужно дополнять нашу кровь, наши клетки вот этими продуктами. И морская водоросль тоже продает в русских магазинах тоже ламинарию. Вторая особенность, это люди перестали очищаться... И даже если вы тоннами будете принимать йозы, свою пищу, она не будет усваиваться. Почему? Потому что грязные толстые и тонкий кишечник. Значит, любые вот этих э, заболевания эндокринной системы надо начинать с очищения толстого и тонкого кишечника. Это второй наш враг это зашлаковка. Зашлаковка имеется много степени, она идет от рождения, потому что ни одна мазь неправильно кормит уже ребенок отравляется с самого начала еще в утробе матери и когда он рождается и в роддоме особенно там его тоже колечат вот. и одна из причин того что там в подвигах и его щипцами начинают тянуть значит или ускоряется роды или замедляются роды и всякие эти инъекции они токсичны для ребенка и для роженицы таким образом ребенок уже отравленный выходит И, к, допустим, 20-30 годам у него уже там не кровь, а помойная яма. То есть он же не очищается, он же неправильно питается. Он же родился от отравленной матери. Но ну, как мы можем быть здоровыми, Миша? Да, это, это вопрос интересный. Вы знаете, если как-то, ну буквально вот совсем чуть-чуть, на Востоке, в частности в Индии, существует методика, очистки организма, это называется панча-карма. Панча это 5, карма это просто очистка. И вот есть 5 путей вывода из организма токсинов. Я неоднократно бывал на таких мероприятиях, рекомендуется, представьте себе, очищаться ну, каждые 2 года. То есть, в принципе, каждые 2 года, причем это 21 день, как бы 21-24 дня, это как бы такая нормальная нормальный срок для очистки и там с помощью трав, масел выводится специальным образом, с помощью массажа, выводится из организма, эти, пускается в кровь, во-первых, потом из кровотока они выводятся из организма. Вот есть пять выводов. А что у нас происходит? Ничего у нас не происходит. Максимум, что мы можем сделать, это поставить клизму. <с> Таким образом, мы что-то временно устраняем, но совсем не то, чего надо было бы устранять. Доктор, расскажите, ну... Немного отвлекаясь от э, темы нашей программы, напомню, тема это щитовидная железа или это эндокринная система. Э, скажите, а все-таки действительно, вот нам надо начинать очистки организма. Ну, э, у вас-то есть методика, мы с вами не первый день знакомы, как говорится, и это, естественно, есть. Ну, вот, что бы вы могли порекомендовать, вот... Э, э, в самом человек находится у себя дома, и вот с какими-то вот такими народными что ли, средствами. Что можно было человек сделать, не едя куда-то в Индию, или, допустим, даже к вам? Да, значит, я сказал, убрать все вот эти причины, да. Вот, значит, вот всякие диффузные зубы, значит, тиреидиты, да, аутоиммунные тиреидиты, или же, допустим, Тиреотоксикозы. Базетова болезнь. диффузный токсичный золк. Токсическая аденома щитовидной железы. Болезнь Ланера. Аутоиммунный тиреидит. Другие виды тиреидитов. Некоторые разновидности рака щитовидной железы. Это все причины, которых я сказал. Надо все эти причины убрать. И лечить Значит, первое... Что, как я сказал после рождения, ди, ди, у детей может быть подвивах первого, второго и третьего шейных позвонков. И вот это ущемление, он нарушает проходимость крови в головной мозг. так? И именно он питает, вот именно щитовидную, одна из ветвей и нервов питает щитовидную и паращитовидную железу. Значит, нужно убрать этот подвивок, который... Был вот именно в роддоме. Этим мало кто занимается. Врачи этого не проходят, поэтому у них отсутствие знаний в этой области. Но есть специалисты, специалисты которые восстанавливают этот дефект. Вот, и из-за этого дефекта сотни-сотни заболеваний нервного характера, болезни головного мозга неврозов, неврастении и так далее, негрений, Вот из-за того, что подвигах, и он в запущенном состоянии, могут быть различные мышечные боли. Вот. это все бьет на и эмоции, и бьет на неврозность. Потому что любая хроническая болезнь приходит к неврозности. Значит, мы устранили эту проблему вот этого кровообращения именно, которую я сказал из-за подвывиха. Дальше, значит, мы расслабляем мышцы. Вот это специальный массаж, значит, головы, значит, мышц, значит, спины. Значит, там надо ставить банки, делать кровопускание. Это называется хиджама. Миша слыхал об этом или нет? Хиджама. Да, ну, опять же, там там в Индии примерно такая, такая вещь, но у нас же есть пиявки, это по-другому, терапия, допустим. Да, лучше всего пиявки, но если нет пиявок, можно делать хиджам. Хиджам – это старая медицинская арабская школа, которая сейчас прогрессирует. Вот. Они ставят банки, потом делают надрезы, потом обратно делают, ставят банки, и банка, она вытягивает всю венозную кровь. И сразу артериальная кровь подходит, и сразу восстанавливается иммунная система, значит, иммунная система местного характера. И устраняется венозный застой. То есть у нас есть общий иммунитет, у нас есть местный иммунитет. Вот если, допустим, поражение в щитовидной железе, значит, в этой области надо убрать венозный застой. Значит, один из методов восстановления здоровья, эндокринной системы, это устранение венозного застоя. А как можно добиться этого устранения? Как можно это. Быстрее всего делают пиявки. Но это, естественно, человек сам себе не может сделать, нужен специалист, да? Ну, естественно, должен специалист, потому что он должен все делать правильно. Есть противопоказания. То есть, один раз, два раза нужно со специалистом, а потом он может сам делать у себя дома. Вот. Значит, пиявки устраняют быстрее, эффективнее и качественнее и восстанавливают капиллярное кровообращение, чем любые виды других лекарств. Так вот еще ставили пьявки в древнем Египте. Гиппократ знал эти, эти методы, и также Абу и Бансина. И поэтому это же не новое все, это разработанное, и профессора, профессора царской семьи тоже делали кровопускание. Вот. Представьте себе, что вот эти труды Бадмаева это был личный врач царской семьи. Стоит сейчас в оригинале 50 тысяч евро. Я говорю, что у меня больше информации сейчас. Вы имеете значит, в виду книги? Значит, э, за всю мою жизнь я создал, значит, систему исцеления на всех трех уровнях. Вклю значит, что включает? Значит, пять книг моих. Дальше 20 аудио, которые мы вот записывали. И 10 книг. А, 10 DVD. Так вот, вот эта информация для врачей достаточно 3-4 месяца. Чтобы, ну, как бы уйти от этого мысли и восстановить свой потенциал. То есть они уже образованы, у них уже есть образование. Но у них не хватает знаний. Ведь я же сын врача, я знаю что знают врачи. Моя сестра врач, моя тетя врач, мои двоюродные сестры врач, я сам врач. Я знаю, что они знают, что они не знают. Так вот, им не хватает знания вот этих великих ученых. Так вот, если даже а не врачу, ну, 6 месяцев около года, вот только прослушать, только изучить все это немножко, он будет знать, мужик будет как профессор медицины. Вот. И это все возможно. Если человек кончил 10 классов, он способен это все понять, и это все не очень сложно. Как То не есть люди. Вы хотите сказать о том, что не обязательно быть врачом для того, чтобы лечить самого себя и кого-то? Конечно, конечно, это уже все доказано. Это просто, ну как вам, сатанисты распространение, что вот только врачи, только врачи. Самый великий врач ⁇ это сама мать природы. И если человек поймет законы здоровья природы, это будет самая высшая медицина. Ведь смотрите, все эти великие ученые, они же не делали что-то одно, да, или там продавали какие-то лекарства, говорили это панацея. Вот. Все эти великие ученые, они не противоречили законам природы, законам здоровья. Да, но если мы возьмем, допустим, сегодня химию индустрию или фармацевтическую вот эту промышленность, это полное противоречие. Если в природе все естественно натурально, то таблетки, они практически вся химия. То есть это полное противоречие, не говоря уже о том, что сами врачи, в общем-то мотивация-то это не та, которая была там, скажем. Я тоже у меня вырос в семье врача, так что, так что я немножко в курсе этого, этого всего. А, особенно здесь для того, чтобы пойти и получить диплом врача, мы с вами живем в Соединенных Штатах, и вы достаточно долго, и я достаточно долго. Мы знаем, что для этого требуется, и сколько это стоит. А потом уже все это надо как-то отбивать, а вот эти вот миллионы страховки, которые человек, не дай бог, доктор, не дай бог его кто-то будет судить, ведь это же как-то надо отбивать, поэтому мотивация у врачей, ну, мягко говоря, не совсем та, которая была у тех врачей, о которых вы говорите, и представителям которых вы, кстати, сами и являетесь. Да, видите, здесь что нужно отвечать. Я не отрицаю современную медицину, а просто нахожу рациональное зерно и соединяю. То есть нормально, когда врач применяет и я, альтернативную, и ортодоксальную медицину. Что хорошего в ортодоксальной медицине? Прогресс в области острых болезней, то есть это скорая помощь, да? Можно сказать, что разработали систему Значит, помочь больному человеку, который находится в критических состояниях. Поэтому тут, тут ничего не скажешь плохого. Вот. И надо учиться у американцев, как быстро они все приезжают, делают на высшем уровне. Да, Миша? Да, это правда. Да. да. Значит, врачи скорой помощи, оказывается, делают все возможное, чему их научили. Что окей. Дальше без хирургии, без э, травматологии тоже не обойтись. Без некоторых анализов, которые делают официально медицина, тоже не обойтись. То есть они делают э, пользу в этой области. Стоматология делает пользу. Все остальное, вот эта вся терапия, это не лечение, это не искусство оздоровления, а просто продажа. Ну И, да, все понимаете? вот эти прививки, допустим, да? Да, все это продажа, это все во имя и ради всемогущего доллара. Вот. Но я не хочу говорить о политике, я хочу оздоравливать людей, поэтому сами люди должны разобраться, потому что сейчас столько информации, они должны сами интуитивно понять, где правда, а где заблуждение. Итак, значит... За 100 лет, Миша, ни один врач еще не вылечил таблетками ни одну хроническую болезнь. И никогда не вылечил. Потому что это противоречит нашей природе. Как я сказал, душа, дух и тело, вот на этих уровнях надо и лечить человека. Вот. Почему Севастьян Кнейп, не врач, лекарь, вылечил самого богатого человека в планете? Он же тоже применял естественные методы, правда? Там не было никаких химических таблеток, там не было прививок, там не было вот этих вот травматических тестов. И все. он восстановил здоровье. А другие не могли бы Он давал полсостояние, он давал полсостояния такого доктору, который бы его вылечил. А тут за копейки Севастьян Кмельк его вылечил. И сказал, идите и больше не грешите. Он лечил и душу, он лечил и тело. Вот это правильное лечение. Ну, вы знаете, я тоже там, скажем, в, этом же, в этой же теме. В Индии существует отрасль аюроведа. Аюровед, на самом деле, это не только медицина, это здоровый образ жизни. но и медицина включается. Ну вот ты придешь к любому аюроведисту. Он тебе таблетки не прописывает. Там у него есть, конечно, таблетки, только природа этих таблеток не химическая. Это сбор трав, это комбинация этих трав. У каждого, правда, своя. Э, своя комбинация. Э, и там не найдешь одного и того же, который лечит одной и той же таблеткой. Там нету для, допустим, для тех, у кого болит голова. Э, ну и так далее. Э, и травы, да, они растут, они собираются и в разных местах. И это, конечно, очень интересно. Но то, что вы назвали, вот эти, я бы еще добавил сюда диагностику. Диагностика тоже у нас достаточно серьезная. И болезни диагностируются даже можно на ранних стадиях, если сюда добавить, конечно, вот то, о чем вы говорите. И какую-то вот медицину, которая принята, почему-то называть у нас альтернативной, хотя она что не на есть самая натуральная. Uh, был бы результаты, конечно, совсем другие. Так вот, в отношении диагностики, вот видите, uh -huh. вот этот человек, вот, он профессор э, университета, медицинской школы э, в Мичигане. Его зовут Дэвид Бронстейнс. Вот, спас своего отца от э, операции на сердце. Он сказал, что все практически болезни идут из заниженной щитовидной железы. Вот. И гиперфункция щитовидной железы, и гипофункция причина практически одна. Не хватает питательных веществ, включая йода, не хватает кислорода и правильного кровообращения. Так он говорит, у меня 95% пациентов, которые ко мне приходят, имеют заниженное... Количество йода. Нужны десятые доли микрограмма. А у людей современных, цивилизованных, сотые доли. Он спас жизнь своего отца. У него был значит, инфаркт. После этого значит, хотели делать операцию. И когда он выяснил, что у него пониженная щитовидная железа, он стал его лечить ну, физиологически правильно, и он восстановился. То есть до операции не дошло. И он хочет сказать, что за 25 лет вот, он вылечил тысячи-тысячи больных. И смотрите, еще интересная диагностика, которую он взял на вооружение, от одного английского ученого, который доказал, что эндокринная система у цивилизованных людей поражается с детства. Значит, клинические симптомы проявляются только, когда средняя часть тяжести запущенной болезни, или же очень, очень продвинутая стадия, тогда анализы показывают ненормально. Но субклиников, то есть до клинического проявления, эти изменения в желез в внутренней секреции идут с детства. Ну, как проверить, допустим, э, до того, как э, значит, будут вот эти ортодоксальные тесты, значит, просто намажать йодом вот сюда, на печень и вот сюда, так, на щитовидной железу. Она, угу. а пятно йодится, должно держаться 48 часов. Вот. Если она проходит через несколько часов, через 20 часов не хватает йода. Второй тест где-то температуру замерить по Цельсию. 36,8-37 это нормально. 36,6 это уже занижено. При этой температуре не будет вырабатываться три гормона щитовидной железы. И главный гормон тироксин. От него зависит и от других гормонов, которые выделяются. И гормонов, которые уделяются в мозгу, вот, э, гипофиза, вот, зависит э, психическое состояние человека, его память, его черты характера, его сексуальность, его обмен веществ. Вот, и, и успех вот, его зависит от того, какое количество этих гормонов, особенно у женщин и яичников, зависит Все зависит от деятельности всех желез внутренней секреции. И эти железы будут только тогда нормально работать, когда будет нормальное капиллярное кровообращение, которое приносит все жизненно важные элементы для работы и выделения этих гормонов. Какие элементы? Значит, йод, кислород, микро-макроэлементы, вот, белки, жиры, углеводы, гормоны и электролиты. Вот эти все элементы и витамины тоже, они питают нас эти железы. Почему мы становимся импотентами? Почему женщина не может рожать? Почему женщина имеет невроз? Вот. Почему разводы? Почему столько несчастья? Потому что нет питания этим железом, которое выделяет необходимое количество гормонов. И пища не будет сгорать, пища не будет перевариваться. Там должна быть кислота в желудке. Вот. И чем лучше сгорание этой пищи в желудке, тем меньше пепла, тем меньше сливки тем лучше качество крови. Видите, как все связано с друг другом. Поэтому врач должен быть разносторонним человеком. И все зависит от его опыта. Вот Каким образом... Так вот, вот он, вот этот Дэвид Бранстейн, он занимается только эндокринной системой. Он эндокринолог. Так ни одной болезни нет, где бы не включалась бы вот эта вот, значит, эндокринная система. Все болезни связаны с эндокринной системой. Так вот, анализы, которые делает современная медицина, к сожалению, показывают только средние и запущенные стадии. Значит, каждый человек у себя дома может определить, какой у него обмен веществ? Нормально обмен веществ должен быть на высшем уровне. Тогда будет максимум выделяться гормоны щитовидной железы и других желез. Они должны быть пропитаны максимально ионами йода, витаминами, энзимами. Если не хватает этих ионов йода, то эта железа не может функционировать она будет на низком уровне или на среднем уровне выделять гормоны а это есть патология а это есть сбои в яичниках, это есть сбои в предстательной железе если щитовидная заниженная паращитовидная, то уже может быть остеопороз вот. это может быть переломы всякие. Вот. Костная ткань, она как бы будет пористой из-за того, что не хватает гормонального витамина D и всех жиростворимых витаминов. Вот. А где как вырабатывается витамин D? От солнца, 80%. И надо есть именно жирорастворимые Вот витамины находятся в жирах, в рыбе, в жирной рыбе, в рыбам жире, в оливках вот в авокаде вот в сале тоже находится витамин D сало это энергетическое средство, которое очищает кровеносные сосуды. Избыток наоборот, противоположный. Одним словом, в природе есть все возможное для того, чтобы восстановить организм. Ибо когда Бог создавал мир, он уже все приготовил для животных, для птиц, для человека, всякие лекарства. И вот если лекарства сделаны из естественного сырья, то это не противоречит, а наоборот помогает и исцеляет. Ну, допустим, кошки, собаки, они же сами исцеляют себя. У них инстинкт не нарушен, а у человека нарушен инстинкт. Он должен научиться этому искусству. И так далее. Миша, есть какие-то вопросы по этому делу? Да нет, ну все понятно, это очень интересно. Вообще-то я полагаю, что это не тема одной программы. К сожалению, мы э, с вами будем расставаться на какое-то время. Вы э, говорили, вы едете в Россию. Вас туда вызывают на практическое применение ваших знаний, потому что очень сложно применять на нашей территории ваши знания по определенным причинам. А, но э, все бывает, вы вернетесь обратно. Будем беседовать. Нет, вопросов пока нету. Я вам, правда, задал один вопрос, на который пока вот ответы я не получил как-то он проскочил, скажите, все-таки первая стадия лечения заболевания – это очистка. Ну, как понятно, надо почву подготовить, сорняки выполоть, посадить растения, тогда, может, оно и вырастет. И организм надо очистить от этих сорняков. Скажите, в домашних условиях, в полевых, так скажем, без помощи каких-то там аюрведических препаратов, панчакармы или другого, можно это сделать? Восстанавливать щитовидную железу, естественно. Как Нет, я не сказал. восстанавливать, просто очистить организм, поскольку любое заболевание надо к лечению заболеваний, в том числе щитовидной железы, очистка организма. Вот только конкретно очистка организма. Как вы посоветуете очищать организм? Значит, смотрите, нас слушает очень много людей. Да. И поэтому у каждого есть какие-то проблемы. И если человек, значит, он должен сначала проконсультироваться у специалиста, естественно. Вот. И какой-то специалист, там, или врач, или целитель должен вести этого человека, потому что у людей нет знаний. Вообще нет знаний о здоровье. Но благодаря интернету сейчас очень много уже информации накопилось. Вот. Но все равно надо контролировать. Значит, я бы, допустим, первое, стал очищать от толстый и тонкий кишечник и восстанавливать кислотность желудочного сока. И одновременно работать с щитовидной железой, зная где продукты питания, где есть где суррогат, то есть это не пища, как один ученый сказал ГМО, а ГМО это оружие геноцида уже идет, чтобы женщина не беременела. Так вот надо прежде всего найти органическую пищу. Первое. Второе надо очиститься. Вот. Значит, есть касторовое масло, есть разные слабительные типа барбарис. Ревень, а, Александрийский лист, а, а, и почки, и листья, жостер – Это все слабит и очищает. Потому что многие думают, что один раз в день эвакуация – это нормально, да? стул. Но это ненормально. Значит, Согласно этим ученым, значит, после каждой еды через 3-4 часа, как и у животных, должен быть стул. Это нормально. Но поскольку у нас один раз, как многие считают, что это норма... Это еще, а, это еще за счастье многие считают? Да, за счастье. А в основном, вот, мой опыт показывает, что ну, 50% населения имеет запор. И при том в неделю два 3 раза все стол. Они считают тоже это нормально. Так вот, представьте себе, если человек переварил за 40 лет, у него минимум 10-15 килограмм нечистоты. Кишечник растягивается, выдавливает желудок, вот, и у всех вот эти животы, откуда? Это не живот, как бы, жирный. Желудок, он, как бы, выдвинулся из-за того, что нафоршировалась поперечная ободочная кишка. Вот, видите? Вот это поперечная ободочная кишка. Вот она. Она, когда фаршируется, как сосиска, она увеличивается в объеме и выталкивает желудок. И все, пищеварение нарушено. Да, это и же даже. Снижение. Да, это же, знаете, даже Жанецкий говорил. Дамы, бросайте есть. У вас желудок давит на глаза. Желудок. А куда же она бросит, когда у нее два шага телевизора, три шага в холодильник? И вот смотрите, вот. Питание, диета, все это не помогает. Нужно убрать этот дерьмо. Нужно очистить. Потому что в этих углах вот, э, и под э, слизистой кишечника, там вирусы, бактерии, паразиты. Отсюда идут значит, э, кандидозы, вирусы папилломы, герпесы и так далее. Почему? Потому что отравляется кровь. Uh -huh. И вот эти углы нужно зачистить. Кризмами их не зачистишь. Вот, и печёночные, и эти углы, и вот видите, да, седьмое теория. Там везде эти клапаны есть, они, они как бы зашлаковываясь, не дают проходить каловым массам и выходить. Это целая наука. Ну да, а как же и, все таки -то... вот то, что вы рекомендовали, ну это ж так сложно будет, по-моему, очиститься тоже. Ну, я же говорю, что должен какой-то специалист вести человека, потому что если он что-то будет делать неправильно, то тогда будет сваливать вину. Но вот, видишь, я делал, все, они абсолютно не помогают. Ну, такого не может быть. Все поможет, если делать все правильно. Потому что, и, кстати, когда он будет очищаться, да, первое время у него будет обострение. Это называется healing это тоже нормальное явление. Радоваться надо, потому что организм начинает выделять токсины, яды, густую вот эту кровь, все. То есть сама природа будет работать на восстановление. Но надо помочь природе своей. Вот. А, значит, когда очищается кишечник, очищается кровь, и вот эта лимфосистема а, она застойная. Почему? Потому что вот в этом кишечнике то. А замыкаются лимфатические сосуды. А раз эти сосуды заблокированы, она не выносит все эти яды, токсины, паразитов и значит, густую вот эту слизь, где распространяются вирусы, бактерии, паразиты. Вот. Значит, надо усилить деятельность лимфатической системы. Видите? Значит, нельзя вылечить болезни щитовидной, паращитовидной желез и яичников. Вот как прежде, чем не очистить организм, желудок, толстые и тонкие кишечники. Да, ну, раз мы уже об этом говорим, э, ну, можно еще, кстати, порекомендовать Шанг Пракшалана, есть такая э, методика, да, это йоги уже знают, как это все делать, это можно найти в интернете, почитать, э, но, тем не менее, на всякий случай, для тех, кто проживает у нас на территории Соединенных Штатов, у нас с доктором Борисом Увайдом есть программа. Это, в общем, довольно просто. Люди берут себе неделю отпуска, ну, желательно больше, там может быть 10 дней, и выезжают в район Лос-Анджелеса, где под Лос-Анджелесом находится несколько таких источников с минеральной водой, где очень и очень благоприятная обстановка для проведения вот таких, ну, скажем так, оздоровительных процедур, включая очищение, ну, все этапы, где доктор Увайдов разрабатывает для каждого человека индивидуальную программу. Для этого, конечно, присылается к нему определенный вот запрос и у него есть очень четкая система у нас она есть мы с ним уже беседовали там есть опросник такой но ну вот надо ответить на вопросы это уникальная вещь кстати она это только разработка доктора Увайдова нет других разработок, у каждого, естественно, доктора своя, но в основном мы же говорим о современных методах лечения заболевания, о ортодоксальной медицине. То есть диагностика может быть и даже без применения вот таких дорогостоящих каких-то оборудования в госпиталях. Вот у доктора Уайдова она есть. Поэтому, дорогие друзья, те, кто нас слушает, и не обязательно, кстати, те, кто находится только на территории Соединенных Штатов, вы можете по эймайлу e или просто послать на Skype свой e-mail, сделать запрос. У нас с нами можно пообщаться через Skype это Сангейтс 108 я знаю, что у нас сейчас слушают люди, которые находятся на территории России в том числе, и, пожалуйста, доктор Увайдов, ответьте на все вопросы, все программы, в принципе, они записываются, они записываются и выставляются в YouTube, поэтому можете подписаться на канал Сангейтс радио через тире R, это на русском языке, через тире и английское, это на английском языке. Вот. Ну и sungate -radio Com, там тоже тройное W, там тоже можно задать такой вопрос. Ну, позвонить по телефону тоже можно. Это 847-226-9956. Это вот такое небольшое, скажем, ответвление. Это то, как можно пообщаться и с доктором Увайдовым, ну и с центром Сангейтс и так далее. Доктор, я думаю, мы уже должны подойти к концу нашей программы, как всегда, то, что вы говорите, очень интересно, очень познавательно, и это необъятная тема, ведь ну, мы же должны подготовить наше тело к тому, чтобы дальше двигаться, как мы говорим, как в Соединенных Штатах говорят, это body, mind, spirit, это тело, ум, душа. И чтобы, в общем-то, это все взаимосвязано. Я уже не говорю о том, что существует холистичная медицина, это только то, что касается тела. Но вот э, уже опять повторюсь о том, что вот на, на буквально прошлой программе мы говорили об образе мыслей. Вот это и есть та самая здоровая пища которая позволит человеку избавиться от многих проблем. Скажите, пожалуйста, перед тем, как мы с вами расстанемся, какие у вас есть пожелания нашей аудитории, наших радиослушателей, телезрителей, поскольку еще раз вы можете, дорогие друзья, нас видеть в YouTube, Это будет доктор Уайдов на экране, ну и пожалуйста, можно будет задавать вопросы. Доктор, скажите, что бы вы порекомендовали, что бы вы посоветовали, может быть? Значит, ряд ведущих американских ученых, 50-60 лет тому назад, есть и современные холистические доктора, которые рекомендуют, рекомендуют терапию, органотерапию. Вот, академик Болотов тоже говорит об этом. Значит, равная равное. равное Приковывает, то есть, значит, равное, равное влечет. Больной орган вылечивается здоровыми органами животных. Ну, например, если неправильно работает щитовидная железа, надо есть или делать лекарства из щитовидной железы животных. Так вот, современная медицина предлагает тарой. Что такое тарой? Это железа как бы в засушенном состоянии свиней. Щитовидная железа свиней животного. Вот. И вообще мясо свиньи, говорят, больше подходит по ген генетике человеку. Так вот, вот эти ведущие ученые, американские, они, значит, одновременно делали лекарство, называется «cold freeze». То есть это не вареное, а это зашушенные сыры ткани этих желез внутренней секреции. Одновременно, значит, брали, значит, брали щитовидные пары щитовидных животных надпочечники, поджелудочную железу, вот, щитовидную железу, яичников вот, этих животных, и делали лекарства. И вот эти клетки, вот, они как бы и замещали больную ткань, недействующую. И организм человека вырабатывал на основании этого лечения новые молодые клетки больного органа. То есть, эти больные органы, они обновлялись. Вот, омолаживались. И начинали производить хорошие гормоны. Об этом говорит академик Болотов. Он еще живой, считая гениальный человек, надо почитать его книги. Вот и так вот болезни сердца лечится, болезни почек лечится. Вот у него эта система интересная разработана и он это применял, и его ученики и врачи и не врачи тоже работают. Он на Украине живет, академик Болотов Борис Васильевич Болотов. Доктор, но раз мы заговорили уже о книгах, которые надо было бы неплохо почитать, расскажите, а вот ваши книги, вы все-таки написали довольно много книг, одна из них известная книга, это «Болезнь над раком», «Победа над раком». А скажите, а где-то можно почитать эти книги? Ну, я читал, у меня есть, скажем, но ну, вот кто-то заинтересовался, кто-то хочет почитать. Какие-то электронные варианты есть? Или, да, вот у вас есть электронные есть варианты, вариант? и, и аудио, и... Есть. Все отлично. Это, это, да, это и есть тот вопрос, который я хотел получить. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите, если вам интересно это все почитать и в полевых условиях заняться лечением, конечно, самолечением не нужно заниматься, но тем не менее, хоть иметь представление, о чем идет речь, то вы всегда можете обратиться к нам в Центр Сангейтс, ну и каким-то образом мы свяжемся с доктором и попытаемся вам это все доставить. То есть такая возможность существует. Пожалуйста, еще раз я напомню, наши координаты это 8472269956 это Skype Сангейтс 108, солнечная ворота Сангейтс по, по английски надо написать на конце буква S или тройное W сангейтсрадио.ком Ну, также на фейсбуке вы можете найти нас, это Радио. на ютюбе у нас есть несколько каналов, один из них на русском языке это Радио. Вместе надо написать через тире буква «Ар». Английское – это, имеется в виду, «Russians» на русском языке. Хорошо, доктор, ну, я думаю, что на этом надо нам очень не хочется, но надо нам прощаться, да и вам надо уже, скажем так, путь дорога через несколько дней вы буквально уже будете отправляться. Ну, я знаю, что это нескончаемо, повторяю. И вас требуют очень многие люди. Но я так полагаю, что на той территории, где вы будете, в России в частности, у вас будет, не будет избытка пациентов. Там будет, по-моему, недостаток, поскольку все не смогут прорваться к вам. Но, надеюсь, вы ненадолго. Надеюсь, для нас, для, для наших жители, проживающие на нашей территории, вы ненадолго нас покидаете, и мы всегда будем вас ждать, и всегда будем рады с вами беседовать в наших радиоэфирах. Ну вот на этом я хотел бы с вами попрощаться и пожелать вам ну, долголетия, самое главное, ну и творческих побед в болезнях, и не только над раком. Спасибо, спасибо за доверие, Миша. Из-за сотрудничества и, как сказать, возможность помочь людям, чтобы они были здоровыми и счастливыми. И молодые тоже рожали здоровых и счастливых детей. Особенно талантливых детей. Вот представьте себе, как здорово все связано. Если эндокринная система работает нормально, человек может не только быть способным, потому что интеллект – это и есть память. Вот. И, и хорошая память, это хорошая успеваемость, это творчество. А человек уже рождается со способностями. Только надо развить. А для этого надо крепкое здоровье. И женщина должна сделать все возможное до зачатия для того, чтобы родить здоровых детей. И это наше будущее. Ну, это совершенно справедливо, это абсолютно правильно, это, конечно, здорово и замечательно. Ну, я надеюсь, повторяю, с вашей помощью, с помощью ваших знаний, мы будем эту информацию передавать дальше. Всего вам доброго, спасибо большое и до новых встреч. Удачи и счастья, Михаил. Да.